привет сегодня у меня необычный обзор выездной с хорошим парнем из нашего города зовут его витя у него есть спидбайк motoland xr 140 довольно редкая такая модель я посмотрел на youtube обзоров на него вообще нету поэтому вот мы с ним договорились я сейчас к нему подъеду в гаражу и мы снимем такой обзор Расскажем, что это за питбайк такой. Вот. Ну а пока прощаюсь. Продолжим гараже. Так, ну вот этот аппарат, mm. о котором я начинал говорить. Motoland XR140. Виктор любезно предоставил нам его для обозрения, осмотра и о нем мы вам сейчас расскажем. В принципе, ничем не отличается от обычных массовых пидбайков. вот я буду сравнивать с теми, которые у меня были. Глушитель точно такой же, как на BSE 125, пластик один в один даже, я думаю, он взаимозаменяемый с BSE 125, PH10. Единственное, вот здесь нет разделения, то есть он сделан одним куском. То есть то, о чем я говорил в одном из прошлых обзоров, что на BSE вот тут разделен, а здесь это сделано одним куском, что упрощает наклейку и замену пластика. Передние тормоза так Двухпоршневые у нас дисковые, задний, задний, однопоршневой, тормоз. Дальше, рычаг кика практически один в один, как на ТТР-125. Бак 5,5 литров, максимальная нагрузка, которую он может выдержать 120 кг по паспорту. Лошадей здесь 13,9. Значит, вот на чем сэкономили это на карбюраторе. Стоит дешевый карбюратор Джинке, который, я думаю, не рассчитан на объем 140 кубиков. В идеале сюда поставить какой-нибудь Микуни ВМ24-26, может быть. Но думаю, даже 22 бы справился. То имеем то имеем все для удешевления в комплектации есть фара но нет электростартера соответственно и аккумулятора есть кнопка стоп ну, как у всех дальше крепление двигателя краме вот на таких подвесах и виктор сказал что постоянно откручивается этот болт длинный на котором вот задний вот этот вот болт вот и сейчас он выкрутился какая-то конструкторская недоработка вот он видите выкручен так а фильтр это уже менен или родной фильтр одной вот такой такая вот слива висит ну, что скажу, решение спорное, потому что вся грязь, вся вода при движении от переднего колеса будет на нем. Его надо либо закрывать чем-то, какой-то пластиковым пожухом, либо менять на какой-то другой. Ну, не самое лучшее решение для кроссового мотоцикла. Но зато есть масляный радиатор, если вы видите, вещь хорошая. вещь очень хорошая так тут лапка переключения что-то подмотано она уже не держится да то есть вот лапочка уже у нас слабовато оказалась вот, ножки тоже да, просто на болту то есть ну вот качество мотоцикл этого года выпуска да по моему 14 -го года выпуска с небольшим пробегом насколько я знаю так звезды знаешь какие звезды он не знает какие но скорее всего по традиции 1541 как на всех пятах что еще мы здесь видим В принципе все Вот такой а, ну, наклейки, такие аскетичные, задний маятник под алюминий, но ну, скорее всего это металл, да, это железо, покрашенный под алюминий. Также кстати как на БСЕ. Задний амортизатор регулируемый. такая внушительная по сравнению с трубками на BSE-125 и серьезные диаметр труб здесь еще бы крепление двигателя было человеческим было бы все нормально так ну передачи переключаются здесь как на классическом мотоцикле первая вниз остальные вверх рычаг заднего тормоза такой сделан в принципе правильно вот он над лапкой но сам конечно маловат но наверное попасть можно ногой имеется защита двигателя снизу такая металлическая вот у кого будут вопросы можете в комментариях что знаем что увидим на этом питбайке мы вам все можем рассказать да вот руль рычаги так складные тут были рычаги с завода до да. завода шли складные рычаги оба и тормоза и но в результате падений их пришлось поменять вот сейчас мы заведем послушаем звук Да, звук очень похож на БСЕ. Стоит, да, не заводи, стоит. Тут какая-то сеточка внутри. Да, внутри стоит сеточка, которая, как на каю, видимо, дребезжит. Есть такая болезнь в этих сеточек В принципе, можно, видимо, ее удалить, либо чем-то приезжать. В интернете есть такое видео по фиксации этой сеточки вот ну все на этом все спасибо Виктору пока